Если где-нибудь в человеческом теле кнопка, которая может позволить человеку найти в себе возможность постоянного успокоения или найти э, рычаг такой или инструмент, который поможет человеку э, в дальнейшем не так активно реагировать, держать свои сознания и свои чувства э, в узде, да, такая медитация существует. Она очень простая, утром, когда вы проснетесь, необходимо смотреть в межбровье а, с полуприкрытыми веками. В случае, если это делать от 1 до 10 минут, можно и меньше, то вы очень быстро заметите, как улучшится ваше самочувствие, как вы перестанете раздражаться, очень эффективный метод и так далее. Так, с чего бы хотелось начать?